Привет, дорогие друзья, точнее добра и печенье к вам. С вами я, Скелетон, и я начинаю проходить карты в Майнкрафте. Как меня многие просили, ну, я начал играть в Майнкрафт. Итак, правила играть на мирно. Не ломать блоки только по заданию, не ставить блоки только по заданию, собирать алмазы, выполнять задание. Ну, конечно читы выключили. Только ТП и САП тайны. Так, о карте. Автор карты. Так, как же его зовут-то? Адский. Адская собака, короче. Underground Secrets. Канал на ютубе. Вот. Так, заглянем в сундучок. а у мазики пластиночка, бутылочка, яблочки. Итак. Сделал звук погром, чтобы мы не слышали. Надеваем шляпу. Что ж, отправляемся в путь. Там что-то темно. Так, активируйте рычаг и вернитесь. Фок. Так. Печенечок. Печеньки. Я говорю себе, печенье, когда проводит. Добро совершенные тобой к тебе верняться непременно. Конечно, очень хитро. Хитро мудрые эти тоннели. Я еще боюсь, что не вернусь даже назад. Не, ну правда, где рычаг? Рычаг. Рычаг. -мо! Сколько же здесь тоннелей-то? Ищем, ищем, ищем. ничего не изведаю. Блин. Блин. Нашел. Пикенький арбузик. Конец то ботиночки. Итак, возвращаемся как-нибудь обратно. По крайней мере, я знаю, куда мы шли. Точнее, не знаю, куда мы шли. Зато знаю, откуда вернулись. О, вообще что-то закупился. Короче, идем обратно к дверкам. Только их еще надо найти. Да. так. О! Номер два. Я сделаю звук чуть-чуть потише. Все? она мне не мешала. Да, это на крайний сути чтобы возьми конетку и отправляйся в путь. Да, ну, спасибо. Так, а. поехали, поехали, почти приехали. Голова кружится. Да. Так, здесь ничего нету. Жаль, все, да. Как там высоко. Так, алмазики. здесь себе уже могу? Возьми парашют и прыгай. Какой парашют? Там парашюта нету. Нету, нету. А -а -а -а. Вау, вау, вау. Фух, это было круто. Ага, если бы, что не обкакался. Похоже, это выход на поверхность. Опять вагонетки. Не уверен, что это выход на поверхность. Но все глубже и глубже. Что-то здесь как дым. Ой. Это глуканулы. А хотя да, выход на поверхность. Переведу вам. Ух ты, сколько алмазика по алмазике. Карта называется Подземный город. Ай. Ай. меня. Так, выход. Алмаз. Сюда. Я, Я не могу без тебя! Блин это электрик хач так ты кто ты где я не знакомец, неважно дай мне один алмаз и я тебе открою дверь ага один алмаз мы ему всем выкину не честно хм, можно ли ему доверять нет конечно а, тортик ему можно доверять так. О, рычаг ой железка надо все же резко взять все что надо мне не надо тортик Что не и так надо почитать книжку ты скажи мне где незнакомиц а он просто будет читать без незнакомцев ты, ты в подземной деревне и как мне выбраться спроси френка в деревне если а, и еще кое-что, если сможешь, то отнести это железо. Не хочу, мое железко. Так, ставим, открываем. Нажимаем. Я боюсь. Ух ты! А, Скельтон! На-на-на-на-на-на! Ай, беги! Беги! Так, я табличку не успел почитать. Музики! А, как вернусь. Причитаю. Привет, меня вы попросили отдать я желез. А, ну, по-любому это майка. Спасибо, положи его в сундук, возьми награду. Кто у вас тут главный? Так. Нам Сейчас еще не до конца почитал. Фрэнк, он живет в большом доме. Да, О, пузырек опытает хорошо и так Как же он тебя... А, иди нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Стопа, на какую у меня сужать стоит? Нормально, не А секундочку есть, добил наконец-то. Дом Джоша. Дом Майкла. Майкл, я тебе что-то не зашли, видите? Я тебя дверку закрою. Итак. Нет. Мне нужен дом Фрэнка. Да, Фрэнк. У -у -у, вкусняшка. Две книжки. Господи. Помощь. Дом, да, помощь, да. Привет. Ты тут главный? Да, а что? Мне нужна помощь. Мне нужно выбраться на поверхность. Это возможно. Да, около моего дома есть лифт. Он доставит тебя на землю, но он, но он не работает. И что делать? Иди к Джошу, возьми у него есть нужные детальки. Окей. Так, после возьмем потом. А хотя теперь пить захотелось. Хорошо, я там на правом А, стоп, мне что-то еще нельзя. Отлично. Все, идем к какому-то... Джоши. В Джоши. А по-моему, они все хочу. Видите, дырявый. Чё? Так. Господи, сколько у меня уже боеприпасов таких. Привет. У тебя есть детали для лифта? Для лифта. Есть, но так просто их не отдам. Что ты хочешь? Мне нужно зелья огнестойкости. Если принесешь мне его, я отдам детали. Окей, мы его видели. Да. Да, да, да. Так, стоп, оно да. Оно у этого. В доме. Прости, чувак, я тебя обкраду. Mm, this can be easy пацан я тоже у тебя тут на чудо здесь ушку вот, так. Дом зашу, да, вот это. А, кнопка и три багажа. четыре багажа. Это а все после так теперь надо идти после после У меня и детали хорошо, теперь иди и почини лифт. Удачи, спасибо. Так, детали мы пока спрячем. Господи, у меня весь инвентарь уже телефон заполнил. А да, лифт. Лифт, думаю, это вот он. Лифт не работает. Да хрен вам он работает, я знаю. Сломай табличку, поставь деталь. А я не хочу ее ломать. Чтобы нельзя не было. Вы нет, не поехала. Ладно, лифт работает. А? Вот такой, блин. Матыган. Мафиган. Послушайте. Все послушали с вас хватит. О, поспать надо. Яс. Идем. Эх, и снова обычный день. Конец. Спасибо за игру. Игры. А Аскидок. Ух ты! А, стоп, нам это еще смотреть не едят. Ну что ж, дорогие друзья, вот, похоже, кончилась наша карта. У меня в башке три стрелы, а я живой. В ноге еще одна, а я бегаю. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте оценки, комментируйте, смотрите мои видео, подписывайтесь, зовите друзей. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока.